Но главная проблема значит, заключается в том, что, что неразвитая инфраструктура. Во всяком случае, одна из главных проблем. И тоже правильный анализ, вывод сделан. Так? Пока данная тенденция будет сохраняться в металлургической промышленности, в, в, в добыче нефти и газа, в других отраслях, инвестиции будут уходить. В другие регионы страны и в другие страны. Поэтому одна из, одна из основных проблем – это развитие инфраструктуры. Здесь и коммуникации в полосе, как я уже говорил, Транссибирского транспортного коридора. Здесь э, строительство и развитие, модернизация опорных автодорожных направлений. Так. Здесь э, морской Северный путь, о котором я уже говорил. И особой задачей является транспортное освоение месторождений полуострова Ямал. И вообще, особенно в Восточной Сибири, мы говорили о ее огромном потенциале. Мы должны понять, что если мы не будем работать над решением этих задач, то мы не переловим тенденцию. Нам нужно развивать страну нужно развивать эти регионы. Кстати говоря, мы принимали решение о том, чтобы предоставить определенные преференции по налогам э, в Восточной Сибири и не расширять их за счет других регионов, как бы нам этого не хотелось. Нужно создать преференции там, где э, мы же ожидаем инвестиций. Вот э, на встрече с правительством, у вас не было, Геннадий Оскарович, так, а, мне Жуков показал э, поступившие из вашего ведомства предложения, расширяющие эти преференции. Я прошу вас обратить на это внимание. Если мы о чем-то договариваемся, то их нужно исполнять, эти договоренности. Либо выходить с новыми предложениями и их снова обсуждать. Вернусь к, к транспортной проблематике. Один из крупных проектов – это трубопроводная система к, к берегу Тихого океана. Мы с вами прекрасно знаем, подавляющее большинство коллег здесь знает, что, к сожалению, мы очень часто сталкиваемся с методами недобросовестной конкуренции на мировых рынках. Нас пытаются, несмотря на большую потребность в энергетических ресурсах, пытаются под всякими предлогами ограничить то на севере, то на юге, то на, на западе. И мы должны искать рынки сбыта, мы должны вписываться в процессы мирового развития, имея в виду и то, что я сказал в вступительном слове. Имея в виду, что страны АТР, Азиатско-Тихоокеанского региона, развиваются огромными темпами, и они нуждаются в кооперации с нами. Владимир Михайлович, пожалуйста, планы компании по строительству трубопроводной системы к берегу Тихого океана. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо за предоставленную возможность осветить ход реализации проекта строительства трубопроводной системы Восточной Сибирь Тихий океан. На первом этапе реализации этого проекта предполагается экспорт нефти в Западной Сибири 30 миллионов тонн с поставкой нефти в равных, предположительно равных количествах из сковородино до Китая через построенный, построенное ответвление и одновременное строительство, в первую очередь трубопроводной, и строительство на берегу Тихого океана нефтяного терминала и порта. Э, схема э, тарифа предполагает совершенно одинаковую э, за, нагрузку транспортную для нефтяников то ли он пойдет в Китай одинаковая стоимость будет для него и в находке даже с учетом железнодорожного, э, железнодорожной перевалки в июле 2005 года нами было разработано ТЭО проекты Первого этапа это от Тайшета до Сковородино. И э, должен вам доложить, что разработка была проведена в полном соответствии с действующими российскими правовыми нормами, исходя из принципов обеспечения промышленной и экологической безопасности, гласности и учета общественного мнения были выполнены все предусмотренные действующим законодательством процедуры, и в результате проделанной работы по ТЭО были получены положительные экспертные заключения Ростехнадзора и главгосэкспертизы страны. Особо хочу отметить, данный проект является беспрецедентным для России, поскольку в нашей стране подобных по техническим и технологическим показателям нефтепроводов не существует. К работе над проектом было привлечено 28 региональных организаций, в том числе Институт географии Сибирского отделения Российской Академии Наук, Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской Академии Наук и многие-многие другие. Обеспечено тесное взаимодействие с Российской Академией Наук. Особый упор был сделан, сделан на детальную проработку технических решений и природоохранных мероприятий, обеспечивающих исключение возникновения внештатных ситуаций. Анализ результатов математического моделирования аварийных ситуаций показал, что вероятность возникновения внештатных ситуаций является запроектной. Это говорит о том, что согласно принятой классификации на рассматриваемом участке трассы Весто, я имею в виду вдоль Байкала, загрязнение озера относится к области практически невероятных событий. При этом максимально возможные объемы нефти, достигающие границ центральной экологической зоны Байкала, не превысят 170 килограммов в случае, если пройдет что-то невероятное. Вот это вот стечение, многовекторное стечение разных обстоятельств может привести к подобному роду загрязнения. Вместе с тем, осознавая особую ответственность за сохранение уникальной экосистемы Байкала, мы разработали беспрецедентный комплекс противоаварийных мероприятий по предотвращению и исключению негативного воздействия возможных аварийных разливов нефти. Учитывая сейсмическую опасность, проектом предусматривается установка более тысячи сейсмодатчиков на сейсмоопасных участках, что позволит оперативно предупреждать о любых изменениях, а в случае возникновения внештатной ситуации остановить перекачку. Таким образом, принятые нами решения позволяют полностью исключить попадание нефти в озеро Байкал. Старица ВСТО позволит обеспечить развитие нефтедобычи в Восточно-Сибирском регионе, что несомненно позитивно отразится на развитии данного региона в целом. На сегодняшний день выданы тех условия Сургутнефтегазу и Роснефти на подключение нефтяных месторождений к вновь построенной трубе. Что касается налогов, которые будут поступать в регионы, по которым э, будет проходить труба. Могу только сказать, что только в период подготовки к осуществлению этого проекта, собственно, э, увеличению проектной мощности э, до Тайшета, э, налоги в бюджет Иркутской области выросли в 5,2 раза за год. Также хочу отметить, что в рамках реализации первого этапа строительства ВСТО. Прорабатываются технические аспекты поставки нефти в Китай. В ходе состоявшегося в марте этого года вашего визита в Китай компанией был подписан протокол с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о разработке декларации о намерениях и обосновании инвестиций в средства нефтепровода в Сковородино, граница Китая для поставок нефти в Китай. Создана совместная рабочая группа с участием специалистов транснефти и китайской национальной компании. На текущий момент мы закончили разработку рабочей документации под объекты линейной части, объявлены торги на поставку трубы, комплексных насосных систем, оборудования и материалов электрохимзащиты, запорно-регулирующей арматуры, оборудования единой системы управления магистральным нефтепроводом, термоусаживающих манжет, фасонных изделий, отводов горячего и холодного гнутья. Проведены тендеры на поставку 1341 километра трубы, принято и разгружено 1535 вагонов уже сейчас, за что мы очень благодарны железной дороге, РАОЖД, оно нормально, в рабочем режиме, без каких-либо напряжений, перевезло нам уже практически 10% грузов, которые мы должны перевести по строительству этой трубы. В настоящее время идет мобилизация подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ. Мы создали дочернее общество Центр управления проектом ВСТО, которое дислоцируется в Ангарске. В настоящее время мы выполнили все процедуры, необходимые для начала строительства, и готовы в пятницу приступить к осуществлению этого грандиозного проекта, аналогов которым нет в мире. Спасибо. Сколько будет стоить этот проект целиком? Первый этап э, в ценах второго квартала 2004 года 6 миллиардов 650 миллионов долларов. Когда работы должны быть завершены с Эти работы должны быть завершены э, к концу 2008 года. Спасибо. На, да, и еще один вопрос. На каком расстоянии от берега Байкала по имеющему сейчас по и утвержденному сейчас проекту должна пройти система? Мы ушли на... Сейчас водоохранная зона Байкала составляет 500 метров. Мы отодвинулись максимально возможно еще на 300 метров. И так мы можем отойти от Байкала на 800 метров. От берега на 800 метров? От да, от берега. От уреза воды. Спасибо. Владимир Иванович Якунин. По железной дороге сегодня идут перевозки нефтепродуктов и нефти, в том числе на участке по северной оконечности Байкала. На каком расстоянии от берега проходит железная дорога, и сколько нефтепродуктов и нефти перевозится сейчас в сутки примерно? Владимир Владимирович, расстояние десятикратно меньше, чем то, которое называет Семён Михайлович, а объем перевозки, который мы в целом проводим, Значит, с учетом того, что мы везем и на Дальний Восток, и на Китай сегодня, на Китае это 8,7 миллиона тонн, ну и приблизительно такой же объем у нас идет на Дальний Восток. И железная дорога проходит практически по самому берегу. Ну, не, не по самому берегу, но во всяком случае да. я говорю, что десятикратно ближе, yes. чем Ну, практически говорить, по берегу. Я Значит, я так понимаю, что при осуществлении этого проекта... В значительной степени мы минимизируем и экологические риски. Я могу сказать следующее. Когда мы действительно моделировали ситуацию, то э, получается так, что возможность аварии э, в математическом моделировании считается 10 в минус второй степени на железнодорожном транспорте и 10 в минус седьмой степени на тропроводном транспорте. Это получается, что вероятность аварии на трубопроводном транспорте в сто тысяч раз менее возможно, чем дороги. Спасибо. Александр Георгиевич Тишанин, губернатор Иркутской области. Мы с вами обсуждали эту проблему в Москве, и вы мне докладывали и об озабоченностях, которые высказывают экологические организации, общественность области и на ваши коллеги из соседних регионов по поводу возможной, возможной проблемы, загрязнения Байкала. Я прошу вас сейчас очень коротко опрессовать свою позицию по этому вопросу и еще раз осветить и те проблемы, которые беспокоят общественность. Пожалуйста. Значит, спасибо, Владимир Владимирович но в настоящее время действительно как доложил Семен Михайлович, железная дорога активно завозит оборудование завезено уже 1652 вагона завоз идет ритмично на все те станции в которые будет осуществляться сборка что касается мнения общественности то общественность конечно же беспокоит то что на расстоянии 800 метров э, проходит труба. Хотя, объективности ради, стоит отметить, что э, силами, э, обеспечивающими безопасность движения на железнодорожном транспорте, э, данный э, инцидент, он вполне предотвратим и, э, и безопасность она вполне обеспечивается. Хотя, в некоторых местах э, железная дорога проходит на, на, на расстоянии Менее 100 метров. Вот, вот озеро Байкал. Это южное побережье, по которому мы в прошлом году перевезли 8,7, а в этом году по соглашению должны перевести около 15 миллионов тонн нефти со станции ЗУЙ, со станции Суховская и Суховская Южная. Вот, всех, точнее, общественность в плане прохода трубы в районе озера Байкал по северному участку, это республика Бурятия. Мы, к сожалению, там, наша труба отсутствует, волнует, конечно же, то, что участок там достаточно сейсмичный. И сейсмичность отдельными периодами достигает до 11 баллов. Вот это является главным аргументом всех э тех, кто с этим связан. У меня все коротко. Спасибо. Пожалуйста, Леонид Васильевич Потапов. Я, я занимаю в этой части другую позицию. Я достаточно глубоко изучил те технические решения, которые были приняты по этому нефтепроводу. Все рабочие совещания, все рабочие группы были проведены под моим председательством. Последнее, что я сделал, провел научно-технический совет, который у меня есть по науке, технологиям и образованию. Мы там поддержали это технико-экономическое обоснование. Надежность в чем состоит? Не все, сказал Семен Михайлович, утолщенность трубы. А там, где проходят по руслам, там в двойной трубе, то есть двойная труба. И я... Разделяю позицию, что вот вероятность действительно ту, которую назвал сегодня Семен Михайлович. Я хочу другое сказать, Вадим Владимирович, я всегда здоровая такое, я бы сказал, чистолюбие в части Иркутской области. Но, Александр Георгиевич, но проводите митинги, вы же сейчас загразняете Бакарским ЦБК, проведите, перепрофилируйте. Могучая область Иркутская. Чего ж не перепрофилируете? А те, кто спорят, я считаю, это отсутствие элементарных экологических знаний. У нас таких масштабных митингов не было. Мы народу объяс... объяснили. И после того, когда я провел научно-технический совет, я сделал свое заявление по Республике, почему мы поддержали на этом совете вот этот то, о чем сказал сейчас Семен Михайлович. Поэтому я считаю, тут дискутировать. И как здесь говорит Анатолий Васильевич, петухов политических там вокруг этого много развелось. Надо это дело прекратить и начинать строить. Это моя позиция. Спасибо, Леонид Васильевич. По поводу экологических знаний у нас, слава Богу, есть на кого опереться. Я хочу попросить вице-президента Академии наук Российской Федерации Николая Павловича Лаверова высказаться по этому вопросу. Владимир Владимирович, позвольте, я к карте тогда подведу. Прошу вас. По сути дела это действительно уникальное значение потому что на всем этом пластмуте он идет вдоль технических зон больше высокой Это раз. Но вместе с тем, если говорить о технологическом оснащении заложен в этот проект, тоже не имеет. потому что, по сути дела, это, пожалуй, в мире это самое мы научились в очень тщательно, рассматриваем это совместно с И сейсмологов, те, которые работают в этом районе, и среди некоторых инженерных геологов имеются значит, соображения относительно того, что э, этот трубопровод правильнее было бы в районе северного Байкала провести несколько севернее, то есть ну, ближе к водораздельной части, потому что здесь есть одна опасность, которую я прошу учитывать. Это так называемые ползневые зоны а это вообще, так сказать, пока от них мы защиты не имеем, понимаете? Поэтому я полагал, что вообще, значит, мы первые должны действительно немедленно начинать строить. Это нет никакого, так сказать, вопроса. И то, что делается сейчас, и мы знаем хорошо, и совместно работаем с Семеном давно, что действительно это вполне будет задача, так сказать, решать. Но вместе с тем в процессе уже строительства посмотреть, вот в этой северной части еще возможности инженерно-геологические изысканий, которые стоят очень немного. Значит, тем, чтобы вывести за пределы, по крайней мере, двух этих упадин, которые имеют десятибальную э, активность. То есть, сейсмическую активность. Это нужно в первую очередь для чего, как мне представляется. Потому что, вот, я только что пришел из-за границы, уже там, понимаете, на нас да, Что Байкал уникальная система. Это не только достояние России, это считается мировым объектом. И для того, чтобы нам не создавать вообще, так сказать, каких-то предпосылок, что мы здесь отнеслись к этому легкомысленно, я считаю, что, значит, надо действительно в процессе работы провести здесь дополнительные инженерные изыскания и что можно, значит, можно сделать. Но я абсолютно убежден, что вообще система будет работать, потому что на наших картах, вот, вероятность была сказана, значит, при, на 50 лет вероятность примерно 10%, что здесь произойдет местибальный хозяйок. Да, это, значит, вот там, как там раз... Есть, есть... Ну, речь идет, мы смотрели, это, значит, вот, самый лучший вариант, это так, чтобы не заходить вот сюда, близко, так сказать, провести ее, а, да. Это же то, что мы обсуждали, это вовсе не значит, что мы таким образом этим проведем его сейчас. То есть это не расстояние нет двиннее, расстояние будет такое же, но удаленность по водоразделам, оно пройдет. Э, вот удаленность я сейчас подожди, но поданный. Часть людей впадают в большак, а эти их испадают в лесу. Но это, конечно, полный Что это означает? Это означает, это означает, что если что-то произойдет, что -то, произойдет то, то пойдет загрязнение не в Байкал, а на Север. и причем самый верховый, но это, конечно, тяжелый, человек, это факт. Извините, это, это будет, отходов, расистек... это все равно пределы водосборной площади, вы неправильно говорите. За пределы водосборной все равно это не выйдет. Надо просто проехать, вот сесть в вагон, проехать и посмотреть, пожалуй, на дороге. И вы ясно представите. Там мы ногами ходили, так, да. Значит, Но мы там тоже ходили ногами. На... есть э, технологическая, техническая возможность Владимир. уйти на север, так как предлагает Академия Лавиев. Владимир Владимирович, ну, в общем-то, вы меня поставили в купик, потому что... Давайте, давайте вот так договоримся. Я чувствую, если вы заколебались, значит такая возможность есть. Потому что если бы такой не было возможности, вы без колебаний бы ответили, что это невозможно. Значит, давайте мы договоримся таким образом. Как и предложу Академик Плайворов, работу нужно начинать с двух сторон, с двух сторон. И к тому моменту, когда вы подойдете к точке или к двум точкам, откуда нужно будет осуществлять отход Вайкала, к этому моменту нужно, э, нужно разработать всю документацию, провести все необходимые изыскательские работы для того, чтобы продолжить эту работу в районе Вайкала. Причем трасса трубы проводит, должна пройти в северную в той дозу, которую я обозначил вот Будем считать, что на этом мы и договорились. спасибо Thank <laughs> you.